Привет, дорогой мой друг, моделир, а также зрители моего канала, сказать честно, я этот, в принципе, видеоролик не хотел снимать, но давайте будем реалистами, те прошлые гайды были максимально такие уже старые, не актуальные как минимум, а в этом видеоролике вы увидите скины, много скинов, как обойти систему защиты растами, чтобы можно было менять РП, соответственно, как делать скины на оружие, на, на все что угодно, господа, приятного просмотра, возьмите щаёк, сядьте на пень. ой... Начинаем. Первый шаг нашего гайда заключается в том, что мы должны хотя бы установить программу, в котором мы все это будем, соответственно, проворачивать. эта программа, ребята, Blockbench. Она у вас на экране, и, соответственно, сам сайт тоже был бы на экране. Эм... блять почему-то русский домен не работает, странно. Итак, вот мы уже на сайте Blockbench, нажимаем Download, выбираем вашу систему и скачиваем. Вот мы с вами уже открыли программу Blockbench. Первым делом, мне кажется, вы должны будете по-любому поменять язык. Нажимаете на файл, нажимаете настройки, опять же настройки и выбирайте соответствующий вам язык я выбираю русский, потому что чеченского тут нету, кстати есть украинский это так к слову, почему-то нету чеченского, ну ладно во-первых, давайте мы сейчас зайдем с вами на Rust.me, соответственно в ВК сообщество мы уже тут, нажимаем на полезные ссылочки нажимаем скачать пакет ресурсов и далее нажимаем все равно перейти, Но ну, мало ли там будут вирусы, нам вообще все равно, мы скин нарисуем далее нажимаем на Rastmi RP и соответственно дожидаемся установки ну вот мы с вами успешно установили RPRSMI. Дальше, следующий шаг. Казалось бы, мы можем уже рисовать скины. Но не все так просто, давайте я вам это продемонстрирую. Допустим, я зашел в RPRSMI, пытаюсь разогревировать папочку а в которых находятся все модели и диксуры. Но не получается. Одна ошибка. Вторая ошибка. Третья и четвертая ошибка. Для того, чтобы мы могли его как-то использовать, мы должны его как-то, ну, разархивировать. А его можно, кстати говоря, разархивировать. Я нашел гениальный способ. Называется именно тот сайт, который нам поможет, собственно, снять защиту RST.me. Итак, закидываем RST.me прямо вот этот зеленый квадратик. И дожидаемся убирания защиты, если так, конечно, можно выразиться. Дожидаемся и устанавливаем уже RST.me без какой-либо защиты. Итак, мы с вами открыли успешную модель, мы должны понять несколько факторов, во-первых, мы можем эту модель редактировать, давайте, пожалуй, с этого я и начну. Допустим, нажимаем на категорию «Редактирование» и, соответственно, давайте сейчас подумаем, за что может отвечать редактирование. Давайте я вам приведу пример. Перемещение. Это мы можем двигать ту или иную ну, элементарную модель из этого гвоздомета. Нажимаем на вот, допустим, вот этот элемент гвоздомета и его просто двигаем. Кстати говоря, вот эти стрелочки означают за ту или иную сторону. Допустим, вот сюда вот я могу ее двинуть. Допустим, вот в эту сторону. Или просто банально вверх вниз. Чтобы все было максимально плавно, нажимаем на Ctrl, зажимаем Ctrl и двигаем более плавно, более медленно, но вот, собственно чтобы все было эстетик Допустим мы с вами поняли за что отвечает перемещение, кстати говоря, если вы допустим куда-то повернули не туда, можно нажать Ctrl Z и все вернется в исходное состояние. Далее мы увидим инструмент изменения размера, мне кажется вы уже поняли за что отвечает этот инструмент. Допустим я хочу нажать на вот этот вот элемент квазомета, и также тут есть собственно стрелочки. Та или иная сторона. То есть, давайте я просто выделю вот этот вот, допустим, элемент, перемещу его, чтобы вам было более наглядно видно. Нажимаем на изменение размера и, допустим, вот вверх. Нажимаем опять же Ctrl, чтобы все было максимально плавно. И бам, крутим вверх. Бам, крутим вниз. Бам, крутим сюда. Бам, крутим сюда. Мне кажется, вы уже этот момент поняли. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ctrl Возвращаемся в исходное состояние. Вращение. Довольно-таки полезный инструмент. Нажимаем на вот этот вот блок. И вот так вот его крутим И кстати говоря, ну эти инструменты можно также использовать на множестве блоков Допустим нажимаем вот сюда вот Нажимаем Ctrl, чтобы можно было выделять несколько элементов Бам-бам-бам-бам-бам И можно их двигать Вот в таком вот, собственно, варианте Нажимаем Ctrl-Z и все возвращается в исходное состояние Можно делать то же самое с каждым инструментом Допустим изменяю размер Допустим вращаю это все дело все элементарно. Кстати говоря, сейчас будет максимально полезный гайд, чтобы можно было двигать эту модель и чтобы тут не все рассыпалось, вот как вот тут вот, а центр поворота и двигать куда нам хочется, чтобы все было максимально гладко и приятно. Возвращаемся в исходное состояние. Рисование. Довольно-таки приятная посетилка BlackBench, особенно очень интересный инструмент. И, допустим, выбираем категорию рисования, выбираем кисть и выбираем тот элемент, который мы хотим покрасить. Допустим, я хочу покрасить вот эту вот изоленту синюю на жопе этого газомета. Тыкаю по нему, выбрав определенный цвет справа, и мы можем заметить, что полностью покрасили все элементы, которые входили в этот цвет, то есть находились под одним цветом. Если я хочу покрасить только определенные элементы этого газомета, я должен понимать тот факт, что это сделать будет довольно-таки сложно. Но как минимум вам придется, допустим, вот эту вот палитру цветов, тыкнуть ваш цвет вот в черный этот, выбираем, допустим, тот элемент, который мы хотим покрасить. Нажимаем сюда вот, или мы хотим выбрать несколько сразу элементов, Control. ctrl не забываем про это, выделяем вот эти вот квадраты, это собственно рисование, ну, цвет каждой стороны, Ctrl по этим квадратикам и двигаем, собственно, зажимая Ctrl вот сюда вот. И у нас красится абсолютно все в тот цвет, который мы выбрали. Импорт текстур, вы сейчас задаетесь вопросом, дорогой редлайнер, что означают эти страшные слова? Кстати говоря, вот сейчас все модели, которые у вас находятся на вашем экране, это все импортированные модели. То есть на эти модели были наложены собственные текстуры. И как собственно их накладывать? Никоглай, допустим. Вот это вот уже является текстурой. Вот допустим, вот это вот Никоглай. Он уже является текстурой. Сохраняем этот файл, либо любой другой, соответственно. И мы должны понять также три фактора. Во-первых, наш файл, который мы скачали, который у нас имеется на компьютере, должен понимать несколько также видов. Во-первых, там должно быть ну, нормальное название этого файла. Английская обязательно, кстати говоря Допустим, не. наша текстура должна быть в виде 512 на 512 Либо 1024 на 1024 Но Наша текстура должна находиться в виде PNG Это не PNG-шная, собственно И мы должны ее перевести в PNG Нажимаем прямо Google поисковике Перевод Допустим, перевод JPG PNG Далее заходим на сайт и закидываем нашу текстуру никоголая сюда. Итак, мы, собственно, все сделали. Нажимаем на импорт текстур, ищем нашего никоголайчика, вот он. Допустим, я хочу наложить никоголая вот есть, сюда вот. И зажимаем, и вот сюда вот его закидываем. Бам! Так, ладно, неадекватно. Бам! Вот у нас наш никоголай вот тут вот находится. Чтобы повернуть его, можно, в принципе, сделать вот так вот. ой ой ой ой ой Дорогой, это прям прекрасно Ну, собственно, мне кажется, вы уже поняли суть Далее, если вы хотите наложить прям везде Нажимаем Ctrl Нажимаем BKM Нажимаем текстура и Никоглай Теперь Никоглай у нас везде Кстати говоря, довольно-таки прикольный скин, довольно-таки песчаный Где у нас Никоглай находится прямо на... Ну, вы поняли Нажимаем на предпосмотр, чтобы посмотреть, в принципе, что у нас получилось Нажимаем от первого лица И вот таким вот образом у нас выглядит наш Никоглайчик Прикольно. Вот мы с вами уже успешно закончили наш скин, господа. Далее нажимаем файл, нажимаем экспорт, экспортируем модель блока предмета и ищем нашу собственную модель, которую мы редактировали. Удаляем ее, далее заходим опять туда же, файл экспорт, экспорт модель блока предмета и сохраняем. Далее мы должны понять тот факт, что текстура сама по себе у нас не сохранится, ее тоже нужно сохранить в отдельную папочку. Допустим, нажимаем сохранить как... И, ну, собственно, вставляем эту текстуру куда нам нужно. Закидываю я ее, допустим, Assets, Minecraft, Textures, Rust допустим, и вот сюда, вот, допустим, я ее сохраню. Итак, как только мы сохранили, эксплуатировали наш скин, мы заходим обратно в блокбенч, недавний, выбираем наш скин и можем проверить интересный факт. Наш скин не наложился, все ужасно казалось бы, но нет, господа. Левая у нас находится наша текстура, то есть она не найдена, потому что мы ее меняли перед тем, как выйти с этой модели. Нажимаем заменить файл, далее находим текстуру, но, соответственно, где вы ее сохраняли, нажимаем на нее, опять же делаем ту самую, собственно, последовательность, которую мы выполняли при экспорте. Так, где-то ТМ-39, допустим, я удаляю мою модель, мой скин, далее опять же, экспорт, сохранить, и допустим, сейчас и будем проверять. Заходим сюда, и все прекрасно, наша текстура сохранилась, то есть она будет уже показываться в игре. Давайте я вам сейчас покажу, как текстуру уже сохранять, ну обычную, ну по цветам которые. Далее, Нейлган, рисование, допустим, вот так вот что-то сделаем, как же это сохранить? Ну, максимально просто, нажимаем на текстуру, соответственно, ну, цветопалитру, сохранить как, нажимаем на рабочий стол, сохранить, заходим в assets, minecraft, текстуры, rostmi, с models, это, ребята, у нас все цветовые стилистики наших моделек, соответственно, оружие и так далее. Вот наш name gun, соответственно, текстуры, которую мы делали новую, закидываем сюда, заменить, принять. Далее, заходим обратно в блокбанч и проверяем. Соответственно, наша текстура успешно наложилась. Допустим, мы с вами научились менять текстуры на пушках, накладывать текстуры, создавать скины. Мы с вами уже практически всему научились. То есть, сейчас надо заняться чем-то более интересным. Это создание скинов на двери, там, на билды всякие, ну там верстаки и так далее. И давайте займемся, пожалуй, самым интересным. Это у нас двери и гаражки. Допустим, я хочу поменять гаражку. Заходим, собственно, в модельс. Minecraft Models, Item, Rust Me, Building Models И тут убираем, допустим, гаражку, вот эту вот, допустим И видим вот такую вот картину У меня уже текстура наложена Но давайте я вам покажу, где я ищу такие прекрасные, красивые текстуры Вот тот сайт, которым пользуюсь я, Антон и многие секретные модели Которые вообще знают про этот сайт почему этот сайт так прекрасен и почему мы им пользуемся давайте я вам покажу на примере мы с вами зашли на этот сайт нажимаем сюда вот и нажимаем допустим на ну кстати говоря нам нужна гаражка я убираю гаражку. если вам нужно что-то более выбирайте и ну текстуры копируйте нажимаю на гаражную дверь и выбираю себе скин кстати говоря вот наш скин которым я ну добавил себе в рп довольно таки прикольный скин ладно не мы не об этом Выбираем вот этот вот скин, он довольно прекрасный, очень даже. Заранее говорю, нам нужно приложение, которое скринит ваш экран, потому что мы сейчас будем просто, грубо говоря, копировать в наглую эту текстуру, потому что нам никто не запечает, никто. Так, ладно, допустим, мы перешли на этот скин, нажимаем 3D модель и ждем некоторое время, допустим, полминуты, 10 секунд, 15 секунд. Вот, кстати говоря, эта гаражка, она просто выглядит максимально охуенно, вот таким вот образом. И давайте сейчас спиздим отсюда текстуру. Направляем гаражку прямо к нам в экран. Далее можно тут менять и, кстати говоря, темноту. Ага. Можно менять и цвет. Делать ее более темной, более светлой. Но лучше всего не трогайте. Вообще лучше не трогайте. Скриним наш экран. Допустим, пиздим наглую эту текстуру. Сохраняем. Нужно все это дело перевести в PNG и в разрешение 512 на 512. И меняем все очень даже спокойно. Заменяем. Нажимаем растми и выбираем вот сюда вот нашу текстуру. Это уже смотрится, кстати говоря, довольно-таки брутально. Давайте сейчас даже цвет поменяем. Допустим, вот такой вот брутальный вау. Это просто вау, чуваки. Мне кажется, вы этим просто. Это пиздец. За это вы обязаны поставить лайк. За этот сайт, за все эти гайды. Ладно, не буду томить. Давайте сейчас сделаем то же самое. Соответственно, файл. Экспорт. Удаляем гараж, который мы изменяли. Это гаражка дур 0. Удаляем ее. Экспортируем ее, бам! И. Соответственно, выходим отсюда заранее, сохраняем, кстати, кстати говоря, диктур на рабочий стол, от рабочих стола в модельки папки закидываем, и все, максимально просто. По-быстрому это сейчас покажу, чтобы вы не выебывались, блядь, что я не показываю ничего. Допустим, модель где там наша гаражка, сюда, заменить. Заходим обратно в блокбенч, блядь, дискорд дошел. Заходим обратно в гараж гаражду 0. Вот, наша гаражка, более чем охуенная. Я вспомнил очень интересный момент. Меня также спрашивали, как поменять скин персонажа. Кстати говоря, это все делается максимально еще даже проще, чем с моделями. Так, ладно. Заходим также. Давайте я вот эту, блядь, хуйню уберу. Это тоже нам мозолит мне глаза. Вот так вот, вот так вот. Так, заходим в Asset, нажимаем Minecraft, нажимаем Textures, нажимаем Anity. И вот наш скин. Вот он. Вот, вот, вот, вот. Как его менять, как его редактировать? Заходим обратно в Blockbench, Skin. Нажимаем «Создать новую модель», «Создаем», далее нажимаем сюда вот «Заменить», заходим, продолжаем, и выбираем, собственно, «Алекс». «Алекс» — это у нас наш скин, который мы используем, ну, соответственно, в «Выживании». Тут, кстати говоря, можете поставить любой абсолютно скин. Допустим, тут у нас стоит «Алекс», я скачал скин Лололожки, допустим, меняем сюда вот «Алекс», закидываем, заменяем, и вот мы стали Лололожкой. Эта ложка у нас также будет в самой игре RASTMI. Поздравляю, мы с вами научились менять скины на RASDMI. Ну, прям очень полезно гайд получается. Ну согласитесь, блядь. Вот сейчас дело за малым. Помните, мы с вами скачивали RP RESTME без защиты. Так вот, нам этот RP понадобится. Нажимаем на него, нажимаем переименовать и ставим любое название, которое вам нужно. Допустим, эм, Вася. Допустим, просто Вася, вот, Вася, нажимаем по Васе, удаляем ассет, который мы не меняли, соответственно, ванильный по удаляем его, тот ассет, который мы редактировали, закидываем сюда, вот, дожидаемся окончания загрузки, далее, этот архив Васи мы закидываем папочку Rustmi, это, мне кажется, максимально таки понятно всем, блять, даже без объяснения, нажимаем на Rustmi, нажимаем расположение файла, соответственно, updates, Rustmi ванила, ресурс паки, и уже в ресурс паки закидываем нашего Васю. Блять, закидываем нашего Васю. Бам, теперь Вася будет виден в игре, и мы можем с ним играть. Спасибо за просмотр, с вами был RedLighting, надеюсь вы меня поддержите лайком, подпиской, потому что я этому гайду уделил как минимум 4 часа. Я ему раскрыл много тайн, рассказал много чего, и как минимум вы сможете теперь ломать РП СМИ и выебываться тем, что вы программист, взломщик, хакер, в общем не важно. Подписчик, подписчик, пока.